15 часов вечера на Невском 24 в арт салоне вечер встреча и встреча наверное и интересная, но не очень к сожалению веселая, потому что речь пойдет о кибели Гумилёва о жизни, о творчестве и о трагической судьбе замечательного поэта интересного человека который всю жизнь мечтал путешествовать по-беспредельному, как тогда оказалось еще нашему земному шару, а оказался закован в рамки очень нормативного существования, которому вообще подчинен всегда человек. И постепенно, постепенно он вынужден был делить свой талант со своими гражданскими обязанностями потом военными обязанностями и в конце концов он погиб от этого норматизма да. именно погиб от этого норматизма но гибель его была настолько прекрасна я бы сказал в известном смысле так и должны умирать поэты нет, нет я просто. очень хочу чтобы они жили долго настоящие конечно, поэты и прочие творцы жили подолгу и радовали нас. Но что-то есть не всегда естественное, когда Творец умирает от старости, окруженный семьей, плачущими потомками, потомицами. Он жил не для этого, он жил для творчества. На самом деле, те, кто одарены, живут только для творчества, поэтому так с ними трудно. Тогда просто невозможно вместе жить Кумилёв был из таких людей и умер так как и положено еще не старым от пули своих всегда концептуальных врагов не склонившись перед ними почему он погиб почему он так закончил свою жизнь каким образом он шел к этой кончине, в общем-то, через всю свою жизнь. Ну вот об этом я и расскажу.